Вы очень аккуратно, скажем так, прикасаетесь к рунам. Да? Будет очень здорово, если вы перестанете их бояться, они не кусаются, не очень вредные да? и как раз наоборот очень хорошие. Давайте разбираться. Вот смотрите, руна Ера, руна, руна сущности, это та самая руна, с которой вы пришли в этот мир. По сути, дитя этого мира, да? продукт этого мира. Помимо всего прочего, Ера это руна не столько плодородия, сколько времени. Это руна, скажем так, сейчас это слово по-русски скажу, своевременности. Вот, наверное, так можно сказать. Да? То есть вы пришли с, здесь с качеством управления временем, то есть умение управлять временем. Вот это качество базовое качество вашего сознания, которое является вашим стартовым капиталом. Какое качество сознания нужно выработать для того, чтобы этот стартовый капитал приумножить и правильно приложить, говорит руна Геба, руна равновесия, руна знания закона. Она у нас двойная руна, руна не только связи, но и ключом к этому миру. На древе Игдрасиль она представлена дважды, является ключом к миру закона, к миру асов. То есть умение, знание закона, понимание, зачем. Вот понятие своевременности, с которой вы пришли, оно должно в течение вашей жизни, вы должны выработать правильные законы, правильные алгоритмы, как и когда нужно поступать. А вот для чего, говорит руна Беркана, для роста, для взращивания, для будущего. Беркана руна богини Фреи и связывает э, ее с ванахеймом, то есть с миром будущего. Выработать какие-то универсальные правила, универсальные приемы использования времени, которые на будущее повлияют э, самым эффективным путем. Но в примитивном смысле это знаете такие приемы тайм-менеджмента, которые все возьмут как законы и будут ими управлять. Вот в этом мире есть определенные законы, да ночью спим, днем работаем, это закон. Руна Беркана говорит вам о том, что вы должны выработать универсальные приемы использования времени, которые пригодятся будущим поколениям, в будущем, не столько для вас, сколько для будущего. Ваша фактически задача это помогать молодому поколению, выживать в этом мире и сделать использование своего времени более эффективным. Мы приходим в этот мир не всегда для себя, иногда для кого-то другого. Вот ваш унический код, если вы его правильно посчитали, он показывает, что ваша здесь задача это помогать детям, помогать молодому поколению учиться, но Делаете вы это не для себя, поскольку у вас внутри вас, в принципе, все, что нужно, уже есть. Вам достаточно только справиться со своим страхом, страхом пролонгировать свое сознание в будущее, и все у вас будет совершенно хорошо и замечательно. Каков ваш унический код, напоминайте мне. Да, Я до этого считал, когда читал формулу на сайте Олега Шапошникова. Автоматические расчеты Я у нас отпала вчера. То. Манас, Эвас и геба И Геба. Эвас, не Эйвас, Эвас. Эвас. Да, ну какой прекрасный рунический код. Вот как я это дело очень сильно люблю. Получается, что в этот мир предположительно я пришел. Э, с одной стороны, с э, то, что мне, видимо, дано, это взаимодействовать с людьми. Угу. Uh, несмотря на то, что это соединяет руна с миром древней памяти, uh -huh. возможно, это также у меня какая-то предпосылка есть, доступ туда, uh -huh. но это не нау, да, это все таки монасты, uh -huh. это человек социальный. Uh -huh. То есть устанавливать контакты с людьми, это предпосылка, которая, возможно, заложена в структуру моей души. Да, совершенно верно. Uh, затем, как-то если просмотреть, проследить путь, то идет он Хейм, Хель, и угу. Альфхейм. И угу. это все связывается единой как бы, прямой такой... Да, да, рисами. точно. Пройдя, если так следует, через мать, землю-мать, через угу. э, через... Обратившись к ней, э, затем, э, может быть, это сам, сама суть рождения, может быть, это то, что я как раз сейчас прохожу, через... Угу. Рею, Дею, Деметру и Дюбину, Евгату, mm -hmm. uh, развить свое сознание таким образом, то есть для вас. Да? Mm -hmm. Для вас это Sleep Near, Sleep Near восьминогий год. Uh, с точки зрения личности Я-10, с точки зрения семи uh, прочих ног, то, то есть с точки зрения 8 ног, надо посмотреть на этот мир и не иметь предпочтения ни на, на какой из то есть развить себя, развить свое сознание, развить познать себя, а также иметь доступ, уметь разбираться в том ломе информации, которая лежит в отмаде. Да. Развить свое сознание таким образом, чтобы уметь угу. доставать нужную информацию из этого лома. Информацию. Главную, да. Абсолютно верно. Вот и вас, который тянет вас к Нифельхейму, миру, где лежат все константы и определяется через Ису, главное. Вот это как раз и есть то качество, которое надо выработать во всем этом ворохе, который предоставляет вам тот же Йотунхейм. Да, вытащить ту самую информацию точечно, которая действительно важна. Как точка приложения. Самое главное, да, все остальное вторично. Вот это самое главное. Вот в этом ворохе информации надо обязательно уметь научиться находить главное. Супер, Андрюш. молодец, правильно поняли. Дальше? Ну и дальше это очень. С одной стороны из Ниффейма идет линия соединяющая Руна и Тебо мир, mm -hmm. да, мир математических уравнений победы. Да, опытный, вот правильно. правильно, да. да. Ибо, конечно, это ключи и с одной стороны. Совершенно это, верно. Да, Через то Ну было. ладно, не, не, не, надо себя, не надо так себя приунижать. Все очень правильно, потому что вот эти все качества врожденные качества приобретенные должны послужить закону. Причем самому главному, самому справедливому закону. Альфхейм, закону победы универсальные методы добра, которые подойдут абсолютно всем, а их можно формировать не от ума, не от личных предпочтений, а только от равновесной связи между сознанием и подсознанием. Манас и Эвас, вот эти две руны, которые помогут вам совершенно точно это сделать. Видеть проявления человеческие, находить в этих человеческих проявлениях самое главное, и не только в человеческих, находить самое главное и вводить это главное в основу закона. То есть в любом случае как-то работать с законами, с правилами, с механизмами, которые будут в этом мире не обсуждаемы, а просто принимаемые. Вот так есть солнце светит, дождь идет. Это такая гиперцель, гиперглобальная, такая очень глобальная задача. Да? В, в глобальном смысле так. А в простом смысле это устанавливать между, связи, между людьми непротиворечивые связи дружбы и согласия. Какими бы они ни были, социальными, надсоциальными, подсоциальными, какими угодно, всегда можно найти между ними что-то общее. И через это общее их связать, прекратить вражду, которая именно вражда не позволяет им это общее видеть. То есть это в человеческом смысле ⁇ это миротворчество. В глобальном, в оккультном смысле, это введение пролонгированных законов, которые последующими поколениями будут восприниматься как не просто как норма, а как догма, которую не совершенно нельзя нарушить. И от вас, от вашего разума, зависит, насколько гуманны и насколько справедливы будут эти законы. Мой канал Беркана это может повлиять на канал Ильсовой отпечатки. Беркана как раз э, самая оптимальная в этом отношении ироны, потому что ты и вас сделал бы все воинственным способом. То есть с путем директивным, нетерпящим возражений. Беркана мягкая руна позволит договориться. То есть ваш метод, метод достижения результата, который выразился по Беркане, это метод договора, метод убеждения, метод разъяснения. То есть не, теряя, не, не жалея на это времени, делать так, чтобы это было не больно окружающим. Руна любви. По сути. Руна роста. Для будущих поколений важно все разъяснять, а не приказываться. Тогда поколение будет другим. У него самого не будет нужды приказывать своим детям, он тоже привыкнет объяснять и э, расшифровывать полученную информацию. А учиться этому надо сейчас. Поэтому Беркана это метод, которым вы можете себя реализовать. Все так. со своей девичьей фамилией, то у меня выходит а, нулевая, нулевая руна, сперст и ингуз. Угу. Так. То есть я как понимаю, я пришла сюда чистым листом. Да. И поэтому мне легко. То есть я прошла кришнаисту, славянство. Да, да. Нигде особо не задержались. А? Я как есть то есть я хожу какие-то что-то похожее на секцию но мне не страшно мне интересно, ага. я знаю что я могу в любое время выйти ага. хотя так, вот я не попадаю но как-то так я вот его знаю. да ваш психотип ребенка вам в этом деле очень сильно помогает не залипать ни на чем а да супер я еще для точно даже не сомневайтесь да -да -да. вот на Получается потом руна личности пер, это, наверное, то, что а, если я а, нахожусь с влиянием рода, то я живу судьбой рода. Mm -hmm. ну, вот я... Да, да, под чьим влиянием находитесь, тут судь... да, судьбу да. и живете, все верно. Mm -hmm. И ингуз, а, Верно, да? Да. Yeah. Для чего? Для ингуз каких-то маленьких побед. Результатов, да. Для mm -hmm. маленьких результатов. А если я меняю фамилию, то у меня получается Нулевая, Иса и Эваз. Mm -hmm. Да, это уже заявка на успех. Так, давайте, расшифровывайте. Я наконец-то научусь быть, сохранять себя. У меня будет держать я Есен. Mm -hmm. вот. То есть находиться здесь и сейчас, держаться в своем, будущем в обществе. Да. Да, да, понимать хорошо главное, и через это главное развить свое сознание уже на уровень достаточно приличный. Ну, я бы сказала, да, первая, первая вязка ⁇ это вязка жизни в удовольствии, жизни удовольствия от маленьких радостей. А вот если вы переходите под род мужа и под его фамилию, и, скажем так, и соответственно, под его влияние, то ваша судьба меняется кардинально. Маленьких радостей уже будет немного, да? будут скорее глубинное осознания и огорчение, я бы даже сказала, потому что из радости не предполагают. Помните ее, да? это руна, которая, от которой мало восторга. Но через нее обязательно надо пройти, чтобы понять суть магии, чтобы понять ее, ее глубинный смысл впустить в себя. Вот. И этот путь, конечно, связан с множеством трансформаций, в том числе и не самых приятных. Но рывок на этом на втором пути может быть несоизмеримо выше. То есть вот Хорошо. да, если Хорошо. решитесь выходить замуж, то имейте в виду, судьба переменится кардинально. Ну вот. А можно еще задать вопрос, Конечно. я посчитала его, у него получилось хагалас, и Видите, а у него как раз обратный путь, обратный вашему путь. Он пришел сознанием знанием ограничения и разрушения, он пришел из мира хель, из мира хаоса. Он знает, как ограничить и разрушить. И это удивительное качество надо правильно направлять. Для этого нужна Тайвас, руна собственной правды. Умение волей своей перенаправлять потоки собственной внутренней силы, а конечная форма для развития. Конечная форма для развития. То есть вы в этом отношении друг друга, конечно, очень здорово можете уравновесить. Не дать, не дать ему проявиться ужасающим таким э, э, разрушительным фактором, да, а направлять, направлять его деятельность в то русло, которое в большей степени э, будет способствовать созиданию, а не разрушению. Mm -hmm. Да, но это вот тут надо конечно найти вот этот компромисс, ваш, ваша Иса вам поможет, золотая середина. Всегда Спасибо. видеть главное. Но ну, это высочайшая жен, жен, женская мудрость. Два варианта сейчас, которые и у меня через некоторое время, возможно, тоже смена фамилии. Я вот когда вы думала, что если это делать, uh -huh. это сейчас Эвас Алинглис Хагала. Возможно, Эвас, Эйвас и Дагас. Смотрите, я, я бы, наверное, ваши, ваши знаки, ваш рунический код истолковала бы немножечко с другой стороны, поскольку первая руна эвас руна магии, в чистом виде магии, то есть знание магии, интерпретировать все остальное, минуя магию, наверное, было бы неправильно, бы, наверное, было бы лукавство. Ваша, первая, ваш девичий рунический код, ваш изначальный, с которым вы пришли, я бы так сказала, это маленький такой демон-разрушитель, мститель. Я бы назвала вас мстителем. Знание Глубинное знание процессов магических, происходящих здесь, с которым вы сюда пришли, не проявлено в чистом знании, но проявлено в понимании о том, что нужно сделать. Альгиз, руна защиты. Руна поиска своей силы, своей поддержки. Ради этого вы сюда и пришли, как защитить кого-то своего, какого-то своего бога, выступая э, мстителем с, с его позиции. Хагалас это то, что нужно сделать, разрушить то, что когда-то привело к его проигрышу, к его гибели. И соответственно вашей. То есть восстановить собственные магические права. Это первоначальный смысл кодек вложенного вас при рождении. Смена фамилии позволит вам смягчить этот, этот путь, сделать его более, более широким, более гибким. Эй вас вторая руна, руна, к чему нужно, нужно научиться, это не просто руна отработки страхов, это на, на, на человеческом уровне, это умение страхи превращать в силу, злобу и ненависть в конструктивное, в конструктивную силу созидания. Если у вас это получится, то вы не разрушать будете этот мир, а изменять его, трансформировать его. Первая руна называется на зло от отморожу уши. Весь мир насилием мы разрушен до основания. Второй, мир, это, второй путь это путь реформатора. Вытаскивая неприглядные вещи этого мира, разбирать их до мельчайших частей и делать из них, ну скажем так, давать вещь, старым вещам вторую жизнь. Под вещами я все-таки подразумеваю идеи, методы, мысли, чувства, то, что в нашем социальном мире, в ханжеском мире неприемлемо, ввязывать в полотно сегодняшней реальности, не делая его жизнеспособным. То есть Дагас не только руна трансформации, помните, да, но еще и руна, дающая второй шанс жизнь чему-то. Чему-то, чего не было раньше. У вас есть возможность на втором своем канале заниматься более созидательной, чем более разрушающей деятельностью по первому своему коду. И я думаю, что если вы проанализируете свою жизнь, то демон разрушения покажется вам достаточно знакомым. Мне почему-то То это тоже так кажется. -то более да, я думаю, что второй более способствует развитию. Я бы назвала первую вашу руну, первый ваш, первый ваш рунический код это меч возмездия, наверное. Да? Это вы, меч возмездия, Но меч всегда находится в чужих руках. А вот второй код это уже, наверное, в большей степени похож на ведьму, которая колдует над большим котлом, пытаясь сварить три капли зелья вдохновения, которая поможет оживить то, чего, то что забыто, то, что категорически неприемлемо, а очень хочется, чтобы было. Да. а потом уже да, да. вот второй, второй код и присутствие другого, другой фамилии и другого соответственно родового канала поможет вам вашу магическую силу помноженную на и вас силу колдовскую сделать в этом мире что-то более ценное, чем просто его разрушить. Можно еще один момент, если, там, чуть -чуть по то будет и беркана, мне просто больше кажется второй в Да, я думаю, со, совела и беркана это хороший, хороший э, код для того, чтобы ничего не делать. Взять уже имеющиеся алгоритмы и запустить их в жизнь. Ну тут много ума не надо. Не, эффективно, достойно, но скучновато вам покажется, мне так кажется, с вашим Ивазом. Да газ, да, да газ тандап, веселее будет, по крайней мере жизнь будет яркая. Спасибо, очень да, мне тоже, мне тоже кажется, что это как раз про вас. Да газ, старая руна какая? Дагаз Феху второй руны нет. третьей Руны третья руна, руна, руна нет. Да. Ага. Так, так это ваше девичье или сегодняшнее? Это наверное, нынешний момент. Я Мы. еще не считала, ага. что возвращаться к ней не собираюсь, поэтому, да. и, ну, и интереса, вам, конечно, просчитала. Конечно. И видно, угу. что у мужа тоже догаз первая. У -у -у, очень хорошо. Вы нашли друг друга. ощущение, что вы, знаете, как вот в христианстве таких, таких людей называют ангелами. Нет. Вот правда, да, вот та, та легенда, которую я вам вчера рассказывала, кто то мир констант и мир огня слились вместе и искры Муспеля долетев до источника сделали его живым. Вот Дагас первое это как раз и есть, та самая искра Муспеля которая выходит из Муспильхейма и способна оживить все что угодно, то есть дать надежду, дать силу, дать второй шанс. И вот Феху это как раз руна, которую надо выработать в себе, то есть умение утверждать права свои над всем, чего вы касаетесь. И при этом именно научиться, потому что в данном случае процесс учебы вашей не предполагает, что вы будете здесь оставлять после себя какие-то реальные следы. От вас ваш рунический код этого совершенно не требует. По крайней мере, когда вы вышли замуж, он точно перестал требовать это. И ваш муж, очевидно, обладает такими же способностями, но в отличие от вас, он свой рунический код изменить пока не может. Он тоже призван оживлять здесь, статичные формы, прежде всего с сальгизм, с пониманием силы, которая за ним стоит и умением перенаправлять потоки, то есть управлять судьбой, очевидно, не только своей, но и вашей, то есть, грубо говоря, его задача, прикоснувшись к чего-то, оживив что-то, назвав что-то своим, научиться нести за это ответственность от начала до конца. А ваша задача превращать все в реальность, то есть в реальное право, не в реальный материальный результат, а в реальное право. в Реальное право в реальную силу воли, прикладывая конечно же в этом силу воли, потому что качество феху неизбежно и силу духа, неизбежно потребует от вас определенной, научиться определенной стойкости, потому что только стойкий может свои права защитить. Но у вас для этих целей есть муж Альгиз, он должен стать защитником. Не столько самому себе защиту найти, сколько защитником стать, вполне вероятно, что для вас и для ваших детей. Но для вас точно. У вас очень непло, непло, неплохой альянс, то есть вы э, такие учителя друг друга, причем вы учитель добрый гений, такой простой добрый гений. Вот, сохраните это качество, не, да, не дайте сердцу озлобиться, потому что именно это качество, качество э, помогать людям сохранять права, э, оно на самом деле очень дорогого стоит. А для этого нужно, чтобы сердце было открыто к этому миру, полюбите этот мир, полюбите его, он не такой плохой, как кажется, он, он, он просто пока маленький капризный злой ребенок.